Эта история началась в середине 80-х, когда необходимо было поздно ночью перегнать поезд из одного депо в другое. Один молодой машинист согласился это сделать. Поезд отправился из депо Челанзар и поехал в другое депо. Дело было в 3 часа ночи. Несколько станций, поезд проехал без проблем. Однако вскоре... Машинист сообщил, что ему кажется, что в поезде едет кто-то еще, и попросил осмотреть состав после полной остановки. Состав, наконец, приехал на станцию, но не остановился, а промчался дальше. Машинист в ужасе начал кричать по радио, что поезд неуправляем и несется с невероятной скоростью. Это была последняя связь машиниста. Наконец, поезд выскочил из тоннеля, проехал по метромосту, после чего исчез в туннеле. однако на станцию он так и не прибыл. Все попытки связаться с составом оказались бесполезны. Этот случай был засекречен. Шли годы. И эта история забылась. И вот наступили 90-е, а за ними и двухтысячные. В 2001 году открыли новую линию, и почти сразу же появились странности. После открытия этой линии образовался треугольник в центре города. При этом три пересадки соответствовали трем углам. Но еще интереснее вышло с гранями. На первой линии между углами оказалась одна станция, на второй две, а на третьей станции нет. Именно на этом самом треугольнике системы начали видеть несуществующий поезд. Светофоры переключались, стрелки переводились, а на станциях был слышен шум приближающегося состава, но никто не мог его увидеть своими глазами. Сначала поезд-призрак появлялся раз в месяц, но с каждым годом он проявлял себя все чаще и чаще. Ситуация оказалась настолько серьезной, что руководство метрополитена попыталось поймать его, подключив соответствующие структуры для этого. Однако все оказалось бесполезно. Было ясно лишь одно. Таинственный поезд-невидимка живет на этом самом треугольнике, пугая своим невидимым присутствием каждого, кто оказывался на станциях не в то время, говорят, что поезд угнал сам дьявол и теперь бороздит на нем подземное пространство. И до сих пор незримый поезд бороздит тоннели подземки.